А сейчас маленькое объявление. Я извиняюсь за то, что давно мои ролики уже не выходили, так как я сейчас слегка приболел, и я ждал 30-го подписчика, чтобы сделать подкаст. Так что, кто там 30-й, спасибо тебе. А мы приступаем к подкасту к 30 подписчикам. Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. И это видео посвящено 30 моим подписчикам и уже почти половиной тысяч просмотров. Так сказать, будет маленький подкаст. Значит, в этом видео я расскажу, что будет нового в моих роликах и прочее, что касается моего канала. Значит так, начну с качества записи звука. Да, она у меня сейчас не очень, и услышать вы меня можете, если сами наденете наушники. Так как у меня микрофон встроен в большие наушники, я через него говорю. Второе. Будут ли лисплеи и обзоры игр. Нет, они пока не будут, так как мои ПК слабы и играть записи у меня не получается. Третье. Будет ли мое лицо на моих видео? Да, будет, но если только мой канал соберет 50-55 подписчиков. Ну а так как у нашего канала уже 30 подписчиков, и нам не будет трудно набрать еще 20-25 подписчиков. Ведь это у нас неплохо получается. Так что давайте поднажмем и наберем 50 подписчиков. Будет ли хороший монтаж в моих роликах? Да, он будет, но не так быстро. Просто я сейчас еще обучаюсь на курсах по монтированию видео на мой канал, так что постепенно оно будет улучшаться вслед за качеством видео. Ну вот и все, что я хотел сказать. Так что, кто хочет увидеть мое лицо, подписывайтесь, и в скором вы его увидите. Хотя в отражении экрана телефона вы могли немного заметить. Так что не забывайте подписываться на канал и на паблик ВКонтакте. Ссылка на паблик будет в описании. Также не забудьте поставить лайки, прокомментировать или задать в комменты вопрос. И я на него в следующем видео отвечу. Всем пока и удачи!